Во дворе главного здания Казанского федерального университета установили бюст великого писателя. Эта инициатива была вдохновением, поддержана широкими массами людей. А, уже было сказано, что Торславного Галеевич, безусловно, поддержал инициативу русского национального культурного объединения, денег русского языка. Как правильно выбрать елку? Наша съемочная группа побывала на елочном базаре. Привет! В эфире универнюса в студии Тадмина Мадатова. 17 декабря на площадке Казанского федерального университета стартовала ежегодная научно-практическая онлайн-конференция «Актуальные вопросы лечения сердечно-сосудистых заболеваний». В мероприятии принял участие ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Конференция организована Казанским университетом медико-санитарной частью КФУ при поддержке российского кардиологического общества. В целях повышения профессионального уровня врачей Вопросов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в Казанском федеральном университете вот уже третий год, несмотря и на пандемию, подряд проводится данная конференция, которая ставит свои задачи осветить и обсудить современные подходы в лечении этой патологии. Во дворе главного здания КФУ появился бюст великого писателя Сергея Аксакова. Об открытии истории первого студента Казанского Императорского смотрите в нашем следующем сюжете. Великий писатель Сергей Аксаков был первым студентом Казанского Императорского университета. В честь 230-летия со дня рождения Аксакова во дворе главного здания Казанского Федерального университета был установлен бюст писателя. Во внутреннем дворе главного здания Казанского федерального университета был установлен памятный бюст известного писателя XIX века, автора сказки «Аленький цветочек» и других известных произведений общественного деятеля, литературного и театрального критика Сергея Аксакова. Автором скульптурной композиции стал академик и член президиума Российской академии художеств скульптор Салават Чербаков. Памятник занял место рядом с бюстом другого известного студента Императорского университета Льва Толстого. От имени ректора нашего Чатровка Чигафурова Стала доброй традицией уже открывать памятники нашим знаменитым выпускникам, писателям. И вот сегодня мы эту традицию продолжаем. Сегодня, когда мы отмечаем 230-летие со дня рождения Сергея Тимофеевича, мы открываем бюст ему. И это очень, -очень великолепно и это очень ну, симптоматично. Я думаю, вот такие бюсты и будут еще, наверное, и дальше здесь устанавливаться. Участь в Императорском Казанском университете Сергей Аксаков проявлял особый интерес к занятиям литературой, принимал участие в выпуске рукописных журналов «Аркадские пастушки», журнал «Наших занятий», где поместил свои первые сочинение. В 1806 году он стал посещать студенческий кружок любителей отечественной словесности. Эта инициатива была вдохновением поддержана широкими массами людей, Uh, уже было сказано, что Горстану Галевич безусловно поддержал инициативу русского национально-культурного объединения. Языка. Интересный факт, что во время учебы в университете будущий писатель уделял особое внимание изучению словесности и философии, а также имел по ним отличные оценки. Под влиянием профессора Карла Фукса увлекся коллекционированием бабочек и других насекомых. Свою коллекцию передал натуральному кабинету Казанского университета. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюз. Уже два года мир борется с пандемией COVID-19. Всего за месяц новый штамм коронавируса нашли более чем в 20 странах. И недавно были зафиксированы первые случаи смерти от омикрона. Этот штам научился избегать иммунитета, который выработался против предыдущих штаммов коронавируса и против вакцин. А это значит, что люди, даже привитые, все равно находятся в группе риска, чтобы заразиться этим новым штаммом. Но... В защиту вакцинации хочу сказать, что вакцинация позволит ну, при, в случае заражения этим штаммом все-таки переболеть в легкой форме и избежать тяжелых последствий. Поэтому сейчас как никогда важно пройти вакцинацию или ревакцинироваться, если вы вакцинировались более шести месяцев тому назад, чтобы максимально подготовиться к этому новому штамму, к новой волне пандемии. Напомним, что все желающие вакцинироваться могут обратиться в университетскую клинику по адресу улица Вишневского, 2А. Запись по телефону 233 3 0 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации представило рейтинг медийной активности высших учебных заведений за ноябрь 2021 года, в котором Казанский федеральный университет занял третью позицию. Продолжаются ремонтные работы в Малом зале КСК КФУ «Уникс». Уже в ближайшее время состоится открытие совместного проекта Казанского федерального университета и Российского общества здания. С 15 декабря в Казани открывается 28 елочных базаров. Эксперты Казанского федерального университета пояснили, что к выбору новогодней красавицы необходимо подходить осознанно. Как выглядит идеальная елка, узнаете в нашем следующем сюжете.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 В императорском зале Казанского федерального университета состоялось торжественное заседание ученого совета. Мероприятие было посвящено вручению знаков отличия к почетному званию заслуженный профессор Казанского федерального университета, главному советнику при ректорате Риязу Минзарипову. Прозвучали поздравления с 70-летием, а также слова глубокой благодарности от коллег и ректора университета Ильшата Гафурова. Студенты Казанского федерального университета стали победителями республиканской премии «Добрый Татарстан». Церемония награждения состоялась по Волжскому государственному университете физической культуры, спорта и туризма. В рамках торжества наградили 13 лучших добровольцев. Трое из них защищали честь КФУ. Мероприятие прошло при участии председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарида Мухамедшина.